Ну что, дорогие друзья, всем огромный привет! Это новый выпуск «Миних Фаната, и сегодня матч «Спартак-Вокомотив». Как вы понимаете, потихоньку мы выходим из этого режима карантина. Мы неократно уже в наших выпусках об этом говорили. Надеемся, что не будет только победа нашего московского «Спартака». «Спартак-Москва» это не будет никогда, это самый главный лозунг сегодняшнего матча и лозунг до конца этого сезона. Мы начинаем, «Миних ставьте лайки и обязательно подписывайтесь на наш канал. Начинаем! К этому матчу наши ребята подготовили перформанс Помимо растяжки также э, на трибуне Д будет флаг э, Фратрии, где будет еще находиться три человека нарисованных, которые гонят команды вперед По идее, эта растяжка должна провисеть э, в пол первого тайма после чего она будет снята. Почему трибуна Д? Потому что, как вы знаете, на трибуне Север нельзя да, больше определенного времени, чтобы э, баннеры мешали э, зрителям просмотру, поэтому выбрали трибуну Д Рисовали порядка недели перформанс И на мой взгляд получилось все очень круто Надеюсь, что сегодня наша команда побежит вперед Я про перформанс рассказываю про да. Поэтому огромное спасибо ребятам, которые приготовили перформанс Спартак Москва Ты не будешь обойтись тогда Мишань, привет. Привет. Мой первый матч после карантина, твой уже какой? Витя, Слушай, ну, а, учитывая все последние новости, которые сейчас происходят вокруг Спартака, как мы уже привыкли это раз в полтора года читать и слушать, первый вопрос. Справедливо ли Цорна убрали со своего поста? Как ты думаешь вообще, это либо какие-то игры внутри, или все-таки действительно какие-то есть? У меня сложно судить об увольнении Цорна, поэтому я не я думаю, там виднее начальство. Единственное, мне непонятно, почему нельзя было там подождать четыре тура. С сезона, да, да, да. Сказать, да. братан, не выполнил, вот пока. А тут что-то за три тура, ну, ну, странно. Слушай, но все же решают результаты, да. Его поставили только потому, что подумали, что наш чемпионский тренер не дает тех результатов, которые должны быть. И поэтому все логично. По мне, как бы, вот без обид, как бы, он человек хороший. Но хороший человек – это не профессия. Поэтому, наверное, да. Как ты думаешь, должен ли Доминик Этодеско продолжить свою работу в следующем сезоне как тренер? Мы, ну учитывая последние новости, хотя бы доиграть, закончить этот чемпионат в роли главного тренера. Я думаю, должен закончить обязательно, потому что результаты средние, в принципе, но неплохие. Взять, если матч с «Локомотивом», то есть… Первого круга. первый круг, да. То есть, сыграли, ну, на выезде, контратаки, Макаев три передачи, то есть, я считаю, это лучший матч в сезоне. Ну, я за этого тренера, я буду его поддерживать, да, я за его, чтобы, чтобы он остался. Учитывая цепочку «Лисин», «Цорн», ТДСК, как ты думаешь, должен ли Доминика продолжить свою тренерскую деятельность Конечно, в, должен, в а в 100%. Слушай, ну, в этом, наверное, точно да. Хотя, может быть, есть другая логика. Пускай новый тренер узнает этих игроков. Если, ну, если ТДСК планирует уйти со следующего сезона, тогда, может быть, нет такой логики. Если он планирует остаться и доработать контракт, э, эта мешанина с тренерами уже ну, реально Каждый надоела. Да, она так. надоела, да. Поэтому, как бы, пускай уже человек работает, если его считают профессионалом в клубе. Ну, надо, я так думаю, все равно сезон уже потерян. Надо дать доработать. Потому что всегда получается, как бы, кто-то не дорабатывает, он говорит, а я мог бы сделать чемпионом, как вот товарищ, да, который да. лысый, в сборной там с усами такой и неприятный. Есть, да. Есть, есть, да. Вот. И он, в принципе, прав в, этом, в этой ситуации, да? А новый приходит и говорит, а я не готовил команду. И, и, и сезон потерян, и, и нет э, тех, кто виноват, кто должен отвечать за отсутствие результата. Вот. А вот, ну, наверное, так. Он появился довольно в такой ситуации, не очень приятной в «Спартаке». Ничего, конечно, он не, ну, ты ничего не успеешь сделать. Он пока еще в По тене в Он только там, начал, да, потом да. бац все вот эти штуки с болезнями. Сейчас вообще очень сложно судить что-то и как-то делать какие-то выводы. И итоги продолжать. стоит у локомотива и спокойный удар головой в угол в принципе пока, пока по игре не загадываем, все нормально 1-0, конец первого тайма. понятно мой клиент да, все знают. Твой, твой друг. и сейчас я скажу что я всех с началом сезона поздравлял с началом этого года с годом дзюбы год крысы вот, а, вот. значит желал всем чтобы не по дзюбе попадались одни дзюбы по жизни а всем остальным дзюбы не попадают дзюбы красавчик во всей красе единственное у меня что удивило извини что... можно еще раз видео покажу из да, разделов да. Единственное, что меня удивило, что не Азмун сзади был, вот это у меня как-то, значит он бит. Ну все впереди, сейчас же мальчика в кубке будет, а там Думаешь? посмотрим как. Думаешь, ну, Может там Думаешь? только Азмун окажется, может вся команда. Еще раз говорю, значит слушайте меня внимательно. ЗАГС Собрание Санкт-Петербурга, это моя фраза, да. постановила запрет прямой пропаганды гумосузуализма. У меня вопрос, вопрос. Почему голубые цвета у Синета то остались? Вот, ответьте в комментариях, пожалуйста, чтобы Амир прочитал, и мы вместе с ним. Амир, второй вопрос, начинается второй тайм. Скажи, пожалуйста, наверное, для тебя это будет очень странный вопрос, что должно произойти со Спартаком, <с?>, чтобы ты перестал как минимум ходить на футбол? Ну, скажем так, я уже отвечал на этот вопрос, несколько расширенном варианте. Ну, московский матч мы берем, выезда сами. Да. То есть для меня не присутствие на московском матче, единственная причина, это моя личная смерть. Что должно произойти в «Спартаке», чтобы ты перестал как минимум ходить на трибуну? В «Спартаке»? Вот, да. А, ну я думаю, его должна постичь участь гандбольного клуба. Тогда вы меня не увидите. Ну, меня ничто заставит перестать болеть и ездить. Я буду всегда болеть в «Спартак» душой и сердцем. Вперед, команда, я за вас. Ничего. Старый, меняются тренера, меняется руководство, меняются владельцы клубов. Но мы-то понимаем, что мы это Спартак, а не они. Поэтому ничего не изменится. Как ходили, так и будем. Ну что, друзья, матч закончен, счет 1-1. Наверное, счет по игре, хотя, конечно, вопросов... По судейству, может быть, и мы предвзяты, но как-то как-то много. То есть решение судьи, решение судебского корпуса, решение этого вара оно очень непонятно. Где-то смотрят, где-то не смотрят. Ладно, сезон уже скоро закончится. Впереди кубок, нужно бороться, нужно побеждать. И нужно доказывать. Нужно всем все-все доказать и хорошо хлопнуть дверью. Генеральный директор Зенита что-то пытался кому-то объяснить в своем интервью. Непонятно, для чего это нужно было. Хотя мы все. Видели прекрасно это видео, сейчас мы вам покажем еще раз его. И хотим пожелать нашей команде в первую очередь осторожности, потому что эти парни будут играть с вами на поле. И давайте мы все-таки игрой на поле результатом накажем эту команду и выйдем все-таки в Еврокубке. Давайте, парни, держитесь. Понятно, что смазанная концовка. Понятно, что вообще непонятно, непонятно, что, так скажем, происходит в «Спартаке», происходит вокруг «Спартака». Не, не ясно для чего все СМИ, которые пытаются хапить на заголовках, которые пытаются как-то разжечь какой-то скандал вокруг «Спартака». Непонятно, почему наше руководство каждые полтора, год-год-полтора меняет делать перестановки в клубе. Ну, невозможно построить команду. Невозможно добиться какого-то результата, когда постоянно Спартак на стрессе, когда постоянно игроки на стрессе. Но поживем, увидим. И что хочется сказать, подытожив этот матч. Мы вам рассказали про перформанс, про лозунг «Ты не будешь один никогда». Действительно так, что мы никогда не бросим «Спартак». Мы все, что мы делаем, мы делаем для того, чтобы «Спартаку» это пошло во благо. Мы фанаты, мы всегда будем со «Спартаком». Это я хочу вспомнить слова Лехи Бахыта «Царство ему небесное». Когда мы были в Самаре на выезде, он сказал, ну, просто сказал то, что, наверное, у каждого фаната находится в душе, в сердце и, и в голове. Поэтому, друзья, сейчас мы вам включим этот отрезок. Вы не расстраивайтесь, не переживайте. Спартак у нас очень часто болеет, но всегда выздоравливает. Поэтому, поэтому скоро все наладится. Мы, по крайней мере, в это верим всем сердцем и душой. Ну что, друзья, это был дневник фаната. Оставайтесь с нами, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. И надеюсь, что, как я уже сказал, надеюсь много много надежд, но надежда умирает последняя. Всем до встречи. Друзья мои, не надо забывать, что как бы там ни происходило в клубе, как бы там ни было паршива, хреново и так далее, но помните то, что люди в команде в клубе футболисты, генеральные директора и прочие, это бременщики в нашем клубе существуют. Они приходят и уходят. А мы, фанаты, мы остаемся всерьез и надолго, особенно те, которые посвятили жизнь этому делу